Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас. Ну, благословит по-настоящему. И вы знаете, как Он это делает. Иногда люди думают так, что Бог какой-то фокус делает. Раз, и все. Какие у тебя проблемы? А, я болею. Раз, исцелен. А у тебя проблема какая? А, личная проблема в семье, отношения. Раз, и все. Не так, нет. Бог не работает... Таким образом, люди думают, что Бог так работает, как, знаете, судьба, там, какая-то определенная, предназначенная, или какой-то случайный успех. Нет, друзья, подумайте, используйте разум, интеллект, вашу способность размышлять. Не смотрите на Бога, как на какого-то человека, знаете, на эмоциях. Нет на базе чувств или того, что вы ощущаете. Нет, Бог – это не сердце. Бог является Словом. Научитесь этому. Бог – это Слово. Бог – это Слово. И когда мы говорим о Слове, что Бог – это Слово, что это означает? Бог есть Дух, потому что Написанное слово вы видите, но произнесенное слово вы слышите. А Слово Божие проникает внутри нас и отделяет внутри дух и душу, намерения и помышления. Тогда посмотрите огромную власть Божьего Слова. И если этого недостаточно, тогда. Откройте ваше понимание к тому, что написано. Потому что через Слово Божие все было создано. Бог сказал, и произошло, когда Бог говорит, происходит. Происходит. Но происходит где? И каким образом происходит в жизни тех, кто верит? Потому что когда Бог сказал, да, будет свет... Появился свет. Свет пришел, и ум, этот свет, был послушен. И когда Бог сказал, отделим воду и землю, назовем сушу ее, тогда вода морская, она отделилась. И появились острова, континенты и так далее. Тогда Бог говорит животному, оно понимает, слышит и послушно. Но когда Бог говорит с вами, со мной, с нами, к теми, кто может размышлять, думать и принимать какое-то решение, вот это трудно. Намного проще какое-то растение услышит голос Божий, чем человечество, которое бунтует и наполнено какими-то своими мнениями. «А, я думаю так, а я думаю это». Вам необходимо, друзья, если ты мудрый человек и думаешь на самом деле, вам нужно думать о том, что Бог дает вам в Его Слове. Uh, простой пример, идею, что означает слово. Когда человек хочет получить образование для того, чтобы иметь успех, деньги, этот человек, он идет в университет. И что там он делает? Эмоции мучаются? Нет. Словом. Когда артисты, человек, который хочет стать артистом, как Использовать эмоции правильно, куда он идет, он идет в эту театральную школу или университет, и там учится тоже через слова. Делай так, делай так, он берет эти знания, и так все работает. Тогда человек, который желает быть хорошим профессионалом, например, в медицине, что нужно? Он старается борется. И там, во время образования, никто сердце не использует. Ты используешь голову. Кто думает, он старается, самое лучшее сделать. А кто хочет получить что-то лучшее на базе основания, не сможет закончить образование. Понимаете? У него не получится. Тогда преподаватель не делает фокусов. Он учит, направляет. Во время учебы в университете мы учимся думать. Учимся думать и размышлять. Тогда вы можете видеть, что все в этом мире создано словом. Бизнес какой-то на основе слова. Семья на основе слова. Развод на основе слова. Ненависть через слово приходит. Любовь тоже через Слово. Все то, что вокруг нас, Словом, создается тогда. Представьте себе, когда вы опираете вашу жизнь, строите жизнь свою на Слове Божьем. Обязательно произойдет то, что ты в своей жизни применяешь. Это обязательно произойдет. Например, давайте поговорим о, о мире который, к сожалению, к сожалению, я говорю, этот мир не имеет, не может никому дать, никто никому мир, настоящий мир, он приходит от Духа мира, от Духа Божьего, Духа Божьего Слова. Тогда, как мир возможен для вас? Вы живете как будто в аду вашей жизни. Проблемы в семье, проблемы в отношениях, проблемы здоровья, проблемы финансовые. Какие бы ни были проблемы, какие бы типа проблем у вас не были, вы живете, и это как битва для вас, битва внутренняя, помимо этой... Внешних битв, которые вокруг вас, есть внутренние битвы. Эти сомнения, эти страхи, эти переживания, это беспокойство. Все это, все это может преобразиться в мир для тех, кто верит и применяют Слово Божие в своих жизнях. Например, доктор, получая образование, или юрист, получая образование на базе слова, или какой-то архитектор, профессионал, все они получают образование на слове, да? И оно где? В разуме, в голове. Мир приходит от Бога. Мир, мои дорогие друзья, ты не можешь дотронуться до него, ты не можешь схватить его как-то. Это что-то, что невидимое. Но когда у тебя есть этот мир, ты чувствуешь себя хорошо, ты замечаешь, ты видишь этот мир, и ты довольный, потому что есть мир. Тогда как вы можете получить или построить мир в своей жизни, тогда, вы знаете, невозможно исцелять других самому, оставаясь в болезни. Никак. Как ты можешь каким-то образом проблемы свои на других можешь возложить, а из-за них у меня проблемы. Нет, когда нет мира, она внутри человека, эта ситуация. Каждый из нас. И каждый должен инвестировать в этот мир в соответствии с Божьим Словом, если он хочет мира, конечно. Если ты не хочешь иметь мир, деньги не дадут тебе этого мира. Или дадут. Успех тебе не даст мир. Какие бы ни были у тебя достижения или завоевания, ты не получишь мир но только когда ты получишь Духа Мира, Духа Святого. Это да, и это прекрасно, друзья. Это, знаете, настолько просто, но трудно передать словами то, что люди должны сами понять. Потому что иногда такие мудрые люди какие-то вещи могут... Обсуждать, но когда мы говорим о Слове Божьем, разум часто заблокирован, ослеплен. И Библия говорит об этом, что Бог этого мира ослепил понимание или разум ослепил людей. Но давайте о мире говорить. Епископ, как мне получить мир? Посмотрите внимательно. Вот что Бог говорит. Давайте я прочитаю для вас это слово. Написано так. Нечестивые же нет мира. Нечестивым нет мира, говорит Господь. Бог говорит, что нечестивый, неверующий, те люди, которые в грехе не имеют мира. Те люди, которые в грехе, не имеют мира. Тогда бесполезно иметь мир, если ты в грехе. Ты не сохранишь его. Но Бог не может моментально так дать мир мне. Да может, если ты покаешься в грехе и оставишь его. Ты оставляешь грех, ты перестаешь грешить, Бог прощает, если ты просишь у Него прощения и к Нему обращаешься по-настоящему, Он прощает. И если ты не делаешь больше греха, тогда... Да. Почему Бог говорит здесь, нечестивые не имеют мира? Потому что эти люди, они постоянно внутри себя чувствуют эту вину. Например, тот, кто ворует, он знает, что он ворует, и у него есть в совести, в разуме это осуждение, это вина. Тот, кто пролюбодействовал, он знает, что он неправильно поступал, изменял, и человек, зная это, внутри себя чувство вины имеет, и это забирает у людей покой, тогда... Ты хочешь кого-то осуждать, ты хочешь кому-то говорить какие-то вещи, а она виновата, он виноват, а из-за него, из-за нее моя семья разрушилась. Я был таким счастливым, но она э, забрала у меня мужа и так, и я осталась одна и так далее. Тогда это, друзья то, что происходит в этом мире постоянно, кто не живет в соответствии со Словом Божьим, не имеет мира, тогда человек, он даже в такой момент приходит, когда начинает говорить так, епископ, молитесь за меня, молитесь, если... У вас есть мудрость и способность размышлять. Когда человек думает и говорит так, «Бог настолько великий, он великий по отношению ко всем, кто к нему взывает, и нет необходимости, чтобы прям специальный епископ за меня молился. Я сам могу это делать». Но почему люди это не делают? Потому что нет внутри уверенности, что и молитва будет услышана. А почему нет уверенности? Почему нет уверенности? Потому что такой человек внутри себя на самом деле живет в грехе и чувствует осуждение внутри. Если человек грех свой признает, вы знаете, Иисус пришел для грешников, чтобы они, грешники, получили мир, он не для праведников пришел, но для тех, кто поверит в Него, всякие, верующий в него, вы знаете, для этого необходимо Слово Божье начинать исполнять. Это вера в Бога. Не просто верить, что Он есть. Нет, вера ⁇ это послушание Слова. Тогда, когда вы... Делаете что-то неправильное и перед Богом смиряетесь. Вы знаете, я не могу вместо вас смириться. Я могу за себя, я могу свою делать жизнь, смиренной перед Богом. Это что-то личное, это поступок веры каждого из нас. И когда вы перед Богом смиряетесь, неважно, где вы, на работе, дома, в больнице, в тюрьме, на улице, на помойке где вы живете, во дворце. Неважно, кто вы и что вы сделали или перестали делать. Неважно то зло, которое вы в прошлом совершали. Важно другое. Когда вы перед Богом смиряетесь и говорите Ему так. Не надо много Ему объяснять, но вы говорите и признаете, что... Вы настолько грязные, что, мог, может быть, Бог даже не слышит вас. Но если ты существуешь, Господь, искренне я перед тобой прошу прощения. Все то, что я делал, все то, что я совершил, я недостоин. Но ты, Господь, милостив, и я знаю, помилуй меня и поменяй мою ситуацию. Тогда да, вы знаете, что произойдет? Бог, Он даст тебе идею, простить тебя, и в этот момент, когда ты будешь с Богом говорить, в этот момент искренне ты поменяешь мысли свои и смиришься перед Богом, тогда ты получишь мир моментально. Не нужно тебе быть внутри церкви какой-то, или чтобы пастор какой-то замолил, тебя молился. Нет, Бог настолько великий, Он повсюду все видит и знает. И когда кто-то проявляет веру искренно по отношению к Богу и кается, Он прощает, и вместе с прощением приходит покой, мир это просто. Вы знаете. Все знают историю женщины, которые схватили за пролюбодеяние. и Иисус сказал ее религиозным вот этим окружению, которое привело к Иисусу. Он сказал этим людям следующее: те, кто осудил тебя, а, убежали. Тогда он сказал так: хорошо. Потому что он сказал, кто не имеет греха, первый брось в нее камень. И Иисус сказал, ⁇ Я тебя не осуждаю, я не осуждаю тебя ⁇ говорит Иисус, всем нам, всем тем, кто смиренно признает перед Богом свои ошибки. Тогда... Признает и просит прощения. Тогда эта женщина, она была в состоянии, где ее должны были убить, да, камнями забить. Она ждала наказания, она была в смирении, но в итоге она из-за смирения своего не стала защищать себя. А, почему там вы меня только хотите наказать, хватите тогда мужчин, с которыми я спала, давайте всех тогда наказывать». Но она молчала. Молчала, потому что она повала на то, что Иисус каким-то образом поможет ей. Тогда это проявление веры. Иисус ответил, «И я тебя не сужу. Иди и больше не греши. Иди и больше не греши». Начиная с этого момента, когда она приняла это слово, услышала, мир был внутри этой женщины, где бы она ни была. Тогда ты хочешь получить мир, делай то же самое. Тогда скоро это закончится передачей, и ты закроешь дверь в каком-то месте, отделишь себя от людей, останешься один на один с Богом, и делай молитву, даже, может быть, без слов, без таких громких слов, даже в мыслях ты будешь молиться, и Бог тебя услышит. Если ты по-настоящему обратишься к Богу, то есть ты оставишь неправильный путь и начнешь жить правильным путем жить в праведности. Ты оставишь вот это желание слушать слова других, чтобы слушать Слово Божие. Ты обратишься, все, обратился. Это называется обращение. Ты в одну сторону шел, на север, ты повернулся на 180 градусов и идешь на теперь другую сторону света. Это называется обращение. Тогда, друзья, Хочешь мир? Используй свой разум. Не нужно чувствовать, не нужно какое-то желание особенное. там. Это вопрос мира, это вопрос разума. Это не просто как почувствовать, нет. Это как с прощением. Ты никогда не простишь, если ты будешь ждать ощущений. Нет, ты должен решить. И также с миром. Ты должен решить и зависит от твоего поступка, от твоего действия, от смелости твоей, от твоего вот этого желания поменять эту ситуацию, тогда Бог, Он говорит прямо, нечестивым нет мира. Не потому, что Богу жалко, нет, но их осуждение и грехи этих людей давят на них постоянно в разуме. Это проблема. Они бьют, они мучают разум человека. И нет мира у такого человека. Но Иисус дает мир всем тем, кто к нему искренне взывает и говорит, Господь, вот я, помилуй меня. Да, я не из церкви, у меня никакой религии нет особенной. Но если ты существуешь, помилуй меня. Бог услышит. Моментально услышит, моментально услышит тебя. Если ты, конечно, искренне будешь. Если нет, то ты будешь просто смотреть за другими, и все. Тогда сколько это стоит? Кому ты заплатишь, чтобы получить мир? Нет цены, никому ты не заплатишь. Есть люди, которые говорят, я хотел бы все отдать, чтобы мир получить, но Богу не нужно ничего кроме того, чтобы ты исповедовал искренне твои грехи, но искренне это сделал, Р разорвал изнутри сердца свое мысли, которые действительно на этом желании, желании сильным поменять ситуацию внутри себя. И тогда ты получишь мир. Тогда я хотел напомнить вам, что мы здесь теперь, в храме Соломона я и епископ Рината в четверг мы будем направлять тех, кто живет и не имеет мира с Богом. Но, может быть, из-за каких-то, знаете, ошибок, человек не знал, как поступить, у него проблемы в семье. Мы будем мучить Молиться, помогать, поддерживать. Сначала Слово дадим, конечно, потом будем молиться, чтобы люди, которые хотят действительно поступать по Слову Божьему, чтобы эти люди, они могли ответ получить. Тогда в четверг я жду вас, и пусть Бог всех вас благословит во имя Иисуса Христа. И как я говорил вчера, мы вновь наши сериалы начинаем показывать. Вновь мы показываем Библию через сериал, чтобы это было видно даже тем, кто, может быть, читать не любит. Тогда мы готовим все эти сериалы библейские на всех наших платформах которые у нас есть, универ видео и так далее. И вы можете смотреть, но не верить всегда это, в любое время, когда для вас это удобно. Тогда пусть Бог вас благословит. Всего доброго, друзья. Думаю, что я вам помог вам. Слава Богу.